Здравствуйте! Меня зовут Зоев Сергей Анатольевич. Я работаю в клинике Доктор Сан. И к нам очень часто обращаются клиенты с такой проблемой, как избыточный вес. И я хочу немножко рассказать об особенностях нашей клиники, как в нашей клинике мы решаем эту задачу, как помогаем пациентам привести свой вес в норму. Дело в том, что наша клиника обладает высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет мне, врачу-диетологу-трецологу, короткие сроки разобраться с причинами, почему у человека набрался вес. Дело в том, что причины набора веса многогранны, и не устранив причины просто заниматься снижением веса, я считаю, в общем-то, малорезультативно и в общем-то достаточно бессмысленно. И вот первое, что мы делаем у пациентов, которые обращаются в нашу клинику, проводим комплексное обследование с выявлением всех причин и с оценкой ключевых показателей здоровья. И вот когда причина выявлена, то начинаем работать именно с ней. И вот мой опыт работы показывает, что обычно есть три группы причин, с которыми приходится очень плотно работать, разбиваться, и мы потом да, на основе уже данных диагностики расписываем конкретную программу коррекции веса для каждого человека. Эти три группы причин достаточно известны, но в принципе в каждой из них есть некоторая особенность. У кого-то из пациентов главной причиной являются его психологические особенности, когда приходится нам делать углубленную диагностику подсознания выявлять психосоциальные нагрузки, которые могли привести к набору веса. У другой части клиентов основной причиной бывают особенности их питания. И когда мы делаем комплексную диагностику на неадекватность питания, выявляем недостаток ферментов, витаминов, минералов, микроэлементов, определяем особенности кислотно-щелочного баланса, в общем комплексе занимаемся вопросом питания и корректируем именно питание, мы тоже достигаем очень интересного прогресса в снижении веса. У части пациентов бывает такая интересная особенность, что у них есть индивидуальная особенность переносимости тех или иных пищевых продуктов. И для этой группы пациентов у нас есть возможность провести диагностику переносимости пищевых продуктов. Бывает так, что особенности человеческого организма таковы, что какие-то продукты хорошо перевариваются, усваиваются, то есть идут на пользу человека. А бывает так, что особенности желудочно-кишечного тракта у человека таковы, что какие-то продукты нужно обязательно исключить из питания, иначе не будет приводить к набору веса. И только сделав диагностику переносимости продуктов питания, можно точно, конкретно, индивидуально для конкретного человека подсказать, как оптимизировать ему питание. Конечно, очень большой группой да, причин является то, что многие современные люди имеют малоактивный образ жизни. И подобор адекватной двигательной активности, а у нас в клинике достаточно много современных методов, как Предложить различные виды двигательной активности мы тоже эту задачу решаем. Еще одной группой, скажем, набора веса является то, что сейчас многие современные люди живут в постоянных стрессовых нагрузках. Они испытывают длительный многолетний хронический стресс. Есть очень много факторов, которые их организм напрягает. В частности, это могут быть малоизвестны для большинства людей разнообразные экологические нагрузки. Например, самая простая это электромагнитная нагрузка. К примеру, в Германии ученые доказали, что если, к примеру, человек просто оставляет свой телефон на зарядку около кровати, то однозначно просто вот такая простая вещь, как подзарядка телефона на ночь у своей кровати, может человеку обеспечить увеличение его веса. Поэтому в нашей клинике главная особенность в том, что мы не просто помогаем снизить вес, а мы самое главное разбираемся с причинами набора веса и помогаем человеку их устранить. И когда вот эти причины выявлены, мы предлагаем... Разнообразные способы коррекции для каждого человека расписываем индивидуальную программу. Чем отличается подход нашей клиники к вопросу снижения веса? Мы противники жестких диет, изнуряющих тренировок, да, каких-то курсов голодания. Все, что мы предлагаем пациенту, все бывает очень натурально, естественно. И это заключается в первую очередь в том, что большинству людей нам приходится давать рекомендации по оптимизации и нормализации их питания. Только рациональное питание, индивидуально подобранное для каждого человека, гарантирует, что вес не просто снизится, а будет стабильным на долгий год. Если мы реально выявили у человека какие-то психологические особенности, то без коррекции его мышления, без коррекции, скажем, и устранения психосоциальных нагрузок достигнуть стабильного результата тоже бывает невозможно. Если же мы видим, что человек вел малоактивный образ жизни, то в нашей клинике есть большой спектр, методик, которые могут помочь эту двигательную активность нарастить. Ну, например, в нашей клинике есть йога-терапия, есть танцетерапия, есть другие двигательные техники, которые могут помочь двигательную активность оптимизировать. И вот в большинстве случаев мы предлагаем для снижения веса обычный комплексный подход, учитывая да, те причины, которые реально у человека привели к набору и к избыточному весу. Поэтому люди, которые в нашу клинику обращаются, они однозначно могут быть уверены в том, что мы поможем им разобраться с причиной набора их веса, поможем эти причины устранить, подберем индивидуальное для них питание, подберем индивидуальные для них двигательные нагрузки, поможем скорректировать их мышление. И вот наш опыт работы показывает, что если у человека есть правильное мышление, правильное питание, здоровая физическая активность, то вес снижается естественным путем, человек быстро приходит в нужную форму и, в общем-то, Результаты радуют его потом долгие-долгие годы. Поэтому, если у вас есть проблема избыточного веса, то первое, что хочется вам сказать, что эта проблема решаема. И если у вас будет возможность и желание обратиться в нашу клинику, то специалисты нашей клиники помогут очень быстро разобраться с причинами и составить индивидуально для вас оптимальный план коррекции и максимально короткие сроки привести вас к желаемому результату. Но я бы хотел обратить внимание, что для нас важен не просто вопрос снижения веса. В первую очередь, да, нам важны те физиологические пропорции, те параметры тела, да, которые будут человека радовать. То есть вес – это не единственный параметр, который характеризует состояние здоровья человека. И вообще, когда мы корректируем вес, мы стараемся, чтобы человек понимал, что просто даже задача коррекции веса – это просто одна из возможностей сохранения и укрепления его здоровья. Но кому будут интересны и это направление, а я являюсь врачом еще и восстановительной и энергоинформационной медицины, то любые вопросы сохранения и укрепления здоровья мы расскажем в следующем видео. А сейчас мы приглашаем всех людей, которые имеют избыточный вес и хотят от него избавиться, обратиться к нам в клинику, а мы постараемся максимально помочь вам решить эту задачу.